Здравствуйте, уважаемые слушатели. Огромное спасибо за ваши комментарии. Огромное спасибо за признание «чуть ли не в любви». Огромное спасибо за то, что вы заводите блокноты для того, чтобы записывать мои советы. Для этого я и делаю свои видео. Надеюсь, мои видео будут очень полезными. Значит, Под меня подписаны даже очень такие серьезные ютуберы, у которых уже 19 тысяч подписчиков. В частности, Наталья Ксенчак со своими модными историями. С огромным удовольствием слушаю эту девушку. Очень нравится ее внешний вид. Она сама из Нижнего Новгорода. Вот, очень нравится. Вот сегодня с утра смотрела несколько ее тоже видео. Я не разбираю там последние не последние, Я просто смотрю по интересам. Но действительно очень интересно смотреть. И я рада, что, в общем-то, такое тоже. Эта девушка сказала, что на моем канале очень интересно, особенно на медицинские темы. Вот, так что я считаю, что я буду, конечно, развивать эти медицинские темы. И сегодня я, наконец-таки, делаю опять лайфхаки из аптеки. Я думаю, вам приятно это будет слышать. Потому что в МЛМ конечно, покупать все, естественно, дорого, а вот в аптеках это все достало. Тем более, что э, я делаю видео о таких препаратах, которые доступны по цене, потому что я прекрасно знаю, что в нашей стране ну, не так уж и много тех, кто может себе каждый день по 2-3 тысячи покупать лекарств, там накупать там, штук 5, по 2-3 тысячи. Я сомневаюсь, что есть у нас много таких людей. А вот купить, допустим, препарат, который я сейчас скажу за сотню и даже меньше сотни, я назову этот препарат. Вот, я думаю, что каждый будет способен, и учитывая то, что этот препарат хорош тем, что с его употреблением необходимость в этом препарате и проходит, вот, приходит все меньше, меньше и меньше. Во-первых, я этот препарат применяла достаточно часто, потому что вы прекрасно понимаете, что жизнь сейчас дерьмовая, идет война в полном смысле в душах человеческих. А вот, люди стали собаками по отношению друг к другу. В частности, это. Я вот сейчас просто анализировала этот вопрос, и в частности, я поняла, что частное предпринимательство, которое якобы вот, дало вот такую свободу нашим людям, частное предпринимательство привело к тому, что очень многие стали ну приобрели себе психи психические срывы, либо психические заболевания. Потому что, в общем-то, ведут себя частные предприниматели очень неадекватно на людей. Потому что в основном, конечно, Частное предпринимательство это тот вид деятельности, который свалился в основном на таких, на мой возраст, на людей моего возраста, может быть чуть помоложе, вот, потому что именно мы мечтали быть свободными, но вы знаете, что свобода она может быть разной и вот такая свобода она не привела ни к чему хорошему, потому что очень много из этого бизнеса разваливается семей, очень много людей конфликтуют между собой, и, в частности, люди превращаются вообще в собственных неадекватов. И вот уже есть несколько, допустим, в частности, магазинов, те, которые ближе со мной, где, в общем-то, я зашла в магазин, самый первый раз никто меня не видел, не знал в этом магазине, и вдруг продавщица, там старая тетка, но она считает, что она такая самая крутая, и вдруг эта продавщица меня обложила, просто оскорбила, понимаете, вот. Я стояла такими открытыми глазами. В общем-то, я просто пока попросила показать ее там какие-то духи. Она мне выдала такую тираду. Ну, в общем-то, тут уже понятно, что поэтому в связи с такой жизнью, в связи с такой жизнью, надо вооружаться обязательно препаратами, которые не допустят, чтобы ваша нервная система приходила в такое неадекватное состояние. Эти препараты есть. Они есть и дешевые, они есть и дорогие. Вот. Но самый основной принцип этих препаратов, вот самое, самое частое содержание, это опять же препараты, содержащие обыкновенные витамины и микроэлементы. Итак, мы приходим к препарату, значит, вот к этому препарату. Это пустырник в премиум, или он тут еще форте, да, премиум фармпро, фирма фармпро. Он содержит, вот у меня здесь я держу как раз вот его составом. Он содержит, значит, сам пустырник. Я как-то вот все время как-то больше на валериану обращала внимание. Но, по, по правде говоря, что она меня не очень успокаивала. Я вообще не чувствовала, что там это Валериана будет действовать, она не действует, не знаю. А вот вот этот препарат, опять же, чисто интуитивно. Я не знаю, почему я переехала на новое место жительства и вдруг вот захожу, захожу в аптеку. Я поняла, что нужно что-то из вот таких средств, потому что окружение действительно достаточно тяжелое, алкогольно-наркотическое алкогольно такое население. Если уже медика говорит, что она знает, что ее сын, я ей сказала, ты знаешь, что твой сын употребляет наркотики, она, ничего страшного, он немножко. Вот. Но вы понимаете, что это уже говорит о том, что для людей сделали нормальным употребление действующих препаратов. То есть у нас, этот сам, у нас очень много вот этих энергетических напитков стоит с адреналином. Но это, понимаете, что это ведет все к срывам нервной деятельности, и учитывая то, что сама пепсикола и кока-кола – это самые настоящие халимые растворители. Вот у нас сейчас продают напиток «Байкал», там очень много Кока, который, возне... который вызывает перевозбуждение нервной системы. Значит, я столкнулась с таким явлением сама. Ну, я большой экспериментатор, поэтому вот некоторые БАДы, которые я пила, они у меня вызвали просто явление перевозбуждения нервной системы. Решается этот вопрос очень просто. Вы принимаете одну капсулку вот такого препарата, вот, опять же, с этой стороны вам показываю и с вот этой стороны вам показываю. Значит, рекомендую вам сделать скриншотики, и чтобы либо на телефончик снять и идти в аптеку и показать, показать вот эту коробку. Я уже была как-то один раз прокололась, коробку выкинула и вы знаете, что мне якобы не вспомнили о том, что у них был такой препарат. Почему этот препарат стоит 89, короче, до 100 рублей. Он очень дешевый. Это есть Естественно, синтетический препарат, но вы знаете, я уже очень много раз, очень много раз убеждалась, как здорово, что меня ткнуло носом в этот препарат. Я как раз стояла и выбивала, я понимала, что Pax Vision я пока не смогу купить, его надо заказывать, это пока дождешься, тем более не дешевый, там надо заказывать на определенные суммы и так далее. А поскольку я в сетевом маркетинге не работаю как таковое, вот, то для меня это достаточно проблематично. И я пошла вот в эту аптеку, и вы знаете, я увидела вот этот препарат. Я так постояла, не, я не думала. И я этот препарат взяла и купила. И вы знаете, я сто раз не пожалела. Я почему его купила, я увидела вот тут надпись, вот эту надпись «Триптофан». Вот это была моя, был мой ну не первый но вот сейчас вот уже с переездом на новое место жительства я в общем-то вот увидела триптофан и меня соблазнил именно триптофан думаю пустырник пустырником знаю что не очень вот но именно триптофан запомните что значит в этом препарате в этом препарате содержится еще магний и витамины группы Б написанное В1, В2, В6, В12. Препараты группы Б. они необходимы для нервной системы, во-первых, для строительства нерв, нервных, а также для, функци... для нормального функционирования центральной нервной системы. Что такое нормальное функционирование? То есть, чтобы в синапсе, вот, вот это представляет из себя, вот здесь вот, вот такой вот а, отросточек, я просто пытаюсь объяснить людям, недалеким от медицины, отросток на его конце, вот такое вот окончание. А с другой стороны, вот такой вот рецептор. И вот здесь, вот, вот в этом промежутке, образуется выделяется ионный код. В зависимости от того, какой ионный код выделится, будет зависеть от того, что успокоится ваша нервная система или, или возбудится или перевозбудится. Так вот, чтобы нормальный ионный код вырабатывался в, ваших, в вашей нервной системе в этих синапсах, так называемая пресинаптическая, постсинаптическая мембрана. Есть такие там структуры. Почитайте, пожалуйста, структуру нервного синапса. Я думаю, вам все будет совершенно понятно. И вот для того, чтобы этот йонный код образовывался правильно, вовремя и нормально, вам необходимо иногда, вам даже не иногда, а сейчас уже достаточно регулярно применять вот такие вот препараты. Но... Я предупреждаю, что если, допустим, я не, я не принимаю такие препараты регулярно, значит, это у меня как бы препарат экстренного действия. Если вдруг вот я чувствую, что или поругались, или чего-то там, я чувствую, что вот начал, возбудился, никак не могу успокоиться. Хоп, сразу этот препарат. Чем? Значит, триптофан действует, делает свое дело. Пусть даже синтетически тут же идет выработка серотонина, а серотонин, как вы знаете, гормон удовольствия. То есть вот это, и серотонин снимает вот это возбуждение. И вы знаете, вот иногда, иногда у меня было так, что я, допустим, пью этот препарат, я не чувствую успокоения. В смысле, как? Вот такого вот, чтобы вот взяла, вот взяла и заснула, понимаете? А просто чувствую, я его выпила, и я чувствую, что мне нормально. Вот я эффекта такого от него я не чувствую. Но мне очень хорошо. Это называется, что действует, триптофан. Значит, очень много препаратов. Здесь, в общем-то, этот препарат основан на том же самом действии. Они, э, ну это препараты магний, магний B6, я их называю, эти препараты. То же самое Виженовский ПАКС, это тоже магний B6. Но они бывают все разные. То есть, если применяются биотехнологии, не применяются биотехнологии, но ну, я думаю, что особых биотехнологий здесь не нужно. Просто наши производители сейчас начали набивать себе цену и держать вот так вот пальцы рогами, мол, самые крутые, мы тут биотехнологии. Просто достаточно правильно смешать, либо при правильной температуре высушить, либо высушить, допустим, в сухом темном месте, а не в сухом, светлом месте. Понимаете? Тут нужно знать просто обыкновенные правила и четко их соблюдать. Считаю, что этот препарат создан очень даже грамотно. Значит, в нем содержатся два блистера. Вот это у меня последний блистер. Второго уже нету. Я второй уже выпила. Этому пустырнику сейчас уже, наверное, полгода, потому что с каждым разом этого препарата мне требуется все меньше, меньше и меньше. О чем это говорит? Это говорит о том, что нервная система приходит в норму с употреблением препарата и ей уже не нужен регулярный прием конечно если у вас постоянно дерганая какая-то ситуация все то но, конечно, самый лучший, самый лучший вариант – это убрать, эту, убрать причину создания такой ситуации. Ну, а если уже не получается, или надо каким-то образом продержаться, поддержаться, или в результате назначения нашими э, докторами, не буду больше после вот этого вот звонка, я не хочу больше докторов называть докторами, потому что это доктора, Наша социальная система, которая у нас сейчас присутствует, она сделала медицину опасной, в которой работают доктора. В нашей советской системе работали доктора, которые все-таки свою работу знали и выполняли, как бы то ни было. Не знаю, с чем это связать, конечно, но еще и низкий моральный уровень, очень сильно упал моральный уровень. Значит, здесь 15 штук, 15-4, а, нет, 20 штук, Значит, здесь 40 капсул. 40 капсул. Я сначала купила, думаю, надо же мало там. А потом как-то посмотрела, и сейчас вот мне все реже-реже и требуется. Значит, вот такие беленькие капсулки. Ну, я не думаю, что их стоит разъединять. А, капсулы имеют хорошую дозировку. Ни разу у меня не было проблем с этой дозировкой. Вот, и они вызывают отличное успокаивающее и, по крайней мере, действие на перевозбужденную нервную систему. У меня много раз так было, что я употребляла какие-то новые для себя БАДы, и что они делали? Они перевозбуждали мне нервную систему, поскольку я уже восприимчива к каким-то другим БАДам. Вот, и у меня сразу раз резко взяла и перевозбудилась нервная система. Я чувствую, что никакого такого провоцирующего фактора, вот так, чтобы я расстроилась или где-то, нет, а чувство, что сердце долбит тахикардия, Thank <laughs> you чувствую, что успокоиться не могу, начинаю метаться по комнате, думаю, ага, все понятно. Я хватаю одну капсулу, и я не чувствую никакого успокоения, но все приходит в норму. Тут же успокаивается сердечная деятельность, тут же мозги становятся чистыми и ясными. Я не чувствую никакого снотворного эффекта. Если вы чувствуете, от него может быть снотворный эффект, но это если ваша нервная система в очень сильном перевозбуждении. Вот тогда уже употребляйте, если одной мало, то употребляйте вечером. Был у меня поначалу что я употребляла и утром и вечером употребляла были такие моменты вот теперь значит трава пустырника здесь содержится до да, витамины группы b и, и три, триптофан значит я сейчас покажу как раз таки аннотацию немножечко медленно ее покажу чтобы вы могли ее почитать вот сейчас вот надо поставить так чтобы вы могли ее почитать так это с этой стороны и теперь с вот этой стороны я хотела бы выкинуть но потом решила что я сделаю все таки по поводу этого препарата видео вы знаете сто раз я сказала спасибо производителям которые сделали такой препарат сто раз потому что мне не, не было необходимости приобретать допустим пакс Хотя, в общем-то, будет, будет возможности, желание, я ПАКС от Vision приобрету обязательно. Почему? Я как-то помню, пила ПАКС, вот просто задалась целью пила ПАКС, но ПАКС один пить не стоит. ПАКС лучше пить с антиоксом, потому что вот эти препараты, запомните, они в духоту никогда не употребляйте, они способствуют снижению давления. Если у вас еще в духоту давление упадет, вы вообще там конечно бросите. Вот, будет, будет очень тяжело. Поэтому, вот у меня, допустим, если я 2-3 дня подряд принимаю этот Препарат у меня резко потом, бам, и падает давление. А от ПАКСа у меня сразу падало давление. Поэтому я ПАКС употребляла всегда с антиоксом. Антиокс – это содержит гинкобелоба, и он является сосудистым препаратом. Вот тогда у меня не было никаких падений давления. Но однажды, в один прекрасный момент, когда я уже стала употреблять гормональные, когда купила себе нортию, вот, и нервность вот, успокоилась до такой сны, думаю, дай-ка я попробую ПАКС принимать, принимать и принимать, принимать. Вы знаете, я допринималась до такой степени, во-первых, я почувствовала состояние зверения. то есть это уже передозировка вот этих препаратов. Магний-Б6, ПАКС это тоже магний-Б6, но они вот, ну, разные составы, разные методики получения, методики дел, производства этих капсул, вы поймите, что это все дело очень такое тонкое. Вот, и я уже поняла, что мне ПАКС применять нельзя, потому что я уже начала зверить в полном смысле. Вот, я тут же прекратила прием, и на следующий день я пришла норма, все хорошо, все нормально. Вот это говорит о том, что наступила передозировка препаратов. Вот я объясняю почему, потому что запомните, что БАДу употреблять каждый день, как вам говорят MLM-щики, которые э, втюхивают, действительно втюхивают вот эти БАДы, ни в коем случае нельзя. БАДы нужно принимать только тогда, когда надо, потому что передозировка, она тоже может, может вы, вызвать агрессивное состояние. В частности, пере, передозировка препаратов, содержащих магний В6, может вызвать агрессивное состояние. Есть такое. Вот. И, в общем-то, вот тогда, когда я прекратила это, и у меня возникла какая-то, вот я не помню, какая-то ситуация, где, ну, какая-то серьезность такая, я не могу сказать, что это стрессовая ситуация, но, вы знаете, вот тут я поняла, что такое был пакс. Я поняла, что такое, говорят, железные нервы. Меня эта ситуация, вот даже не колыхнулась внутри ничего. Все, я была спокойна, как удав ситуация разрешилась. Я даже не поняла, что это была стрессовая ситуация, что там надо было волноваться, что там еще что-то. Вот. Вот, такой, вот такого плана. Но я пила, еще раз повторяю, вот этот препарат с препаратом сосу антиокс. Он как бы не давал давлению падать. Он был сосудистым препаратом. Вот. А вот этот препарат, если вы будете применять, у вас может вследствие его приема регулярного, допустим, по одной капсуле в день, там через день, может упасть давление. Но это, если вы нормальный человек значит если вы гипертоник я вообще рекомендую вам купить вот этот препарат и чтобы он у вас был как препарат ну вот сейчас любят вот эти вот англизмы must have должны иметь вот этот препарат у вас было чтобы он у вас поселился навсегда в вашей аптечке он будет вам очень сильно помогать но вот опять же для товарищей которые записывают мои советы в блокнотике записывайте в блокнот гипертония это заболевание, которое обусловлено тем, что оно вызывается не недостаточностью йода в щитовидной железе. Именно щитовидная железа поддерживает вам гипертонию и будет давать все выше, выше, выше, выше и выше такое состояние. У меня была такая ситуация. У меня поднялось давление 140 на 100. Причем 130 на 90 чувствовал себя отвратительно, 140 на 100 я чувствовал себя великолепно. И меня положили в стационар, мне поставили болезнь гипертоническая болезнь первой степени. Первой, да, первой степени. Я ей сказала, ага, не тут-то было. Я пришла домой, у меня был свелтформ, это препарат с йодом, содержащим йод. Я йод каждый день в дозе 150 миллиграмм в день Через неделю от моей первой стадии остались одни рожки до ножки. Больше эта первая стадия никогда не появлялась и не поднималась. Я вообще теперь стала гипотоником. То есть у меня, вот, у меня вообще в принципе падает давление. То есть запомните, диагноз гипертония это не приговор, это медики-профаны, которые не понимают, что сердечная деятельность напрямую связана со щитовидной железой. Вот такие состояния, как гипертония, может давать, Нехороший недостаток йода в организме. А недостаток йода в организме может вызываться в любой момент. И вы можете это почувствовать на себе. У меня, допустим, очень долго, полтора года, я не могла успокоить тахикардию. И что в результате оказалось? Когда начала принимать йод в дозировке 150 мг в день, от тахикардии тоже остались рожки и ножки. Теперь я вспоминаю только с усмешкой. Вот, поэтому у меня... Есть препараты йода, поэтому вот этот вот пустырничек вместе с препаратами натуральными йода 150 мг в день и ваша гипертония исчезнет как сон, как утренний туман. Но принимать вам нужно будет достаточно долго, пока ваша щитовидная железа насытится, пока вы это самое, пока, то есть принимайте до тех пор, пока при отмене препарата, у вас вы мерите, а у вас 120 на 80. То есть ваше давление должно быть таким, каким оно должно быть. Не верьте, что вы чувствуете себя очень хорошо э, при высоком давлении. Это адаптационные способности организма. Организм ваш – это саморегулирующая система. И она будет вас поддерживать уже до последней точки ручки, когда вы уже, не щадя своего организма, доверяя этим идиотам, медикам, э, которые вам ставят эту гипертоническую болезнь, для меня, как сахарный диабет, гипер Британическая болезнь тоже не существует. Потому что это йод-дефицит, проявление йод-дефицита. Восполните йод-дефицит грамотно, грамотными натуральными БАДами. Что такое? Можно даже синтетикой. Есть БАД-турамин. Я, правда, вот не думала, что буду говорить о йоде. Но вот есть йод-турамин, он по 100 мг. Ну, можете по 2 капсулы в день по первости, потом уже будете по одной капсуле 100. Больше 200 грамм это уже много. Это беременные женщины употребляют, потому что им надо кормить еще и малыша внутри себя. Вот, 150 миллиграмм больше не перебарщивайте. Вот, так что действительно управление эмоциями. Он действительно очень хорошо помогает. И в частности, я, я вот тогда рассказывала в своем э, видео «Триптофан», я рассказывала о том, что у меня получилось, когда я выпила эндокринол, и у меня замолчал кишечник. Я не могла понять, у меня, оказывается, нарушилась выработка э, нейромедиатора, серотонина, который, в общем-то, и управляет действием нашего кишечника. И вот этот вот бат и я вот тут же, меня ткнула на вот этот бат И когда спустя, наверное, года три до меня до нет не вот полтора года, наверное, до меня дошло, и вы знаете, я глянула на вот этот вот бат, и думаю, боже! Ну надо же, вот как бы, будем уже с вами грамотными и умными. Все дело в том, что, вот как вы говорите, вот кто-то что-то мне подсказывает, кто-то меня. Дело в том, что внутри нас существует сущность. Мы являемся всего лишь биомассой, а сущность обеспечивает нашу жизнедеятельность, управление, эмоциями, ну и так далее, и так далее. Так вот, вот это вот, что кто-то вам подсказал, это и есть ваша сущность. Потому что, когда человек умнеет, когда человек в человеке просыпаются творческие способности, Человек начинает думать, он прямо чувствует, как ему кто-то начинает подталкивать, кто-то начинает говорить. Уважаемые товарищи, вы начинаете контактировать со своей собственной сущностью. Это она вам подсказывает. И вот у меня, у меня полный контакт пока с моей сущностью. Она прямо, я вот очень хорошо помню, как я шла за Кипатрином. Это когда обнаружили у меня в печени высокие трансаминазы. Я в перепуганном состоянии, потому что я прекрасно понимаю, что такое печень. Я шла в аптеку, и я хотела купить гипотрен, он 500 рублей стоит. И вдруг, вот, понимаете, я как будто их глаза вот впились вот в этот овесол. Я стою, говорю, ну не знаю, что делать. Я делала видео по поводу овесола. Думаю, господи, не знаю, что делать. Что там, да самое... И вот стояла, ходила, день ушла. Опять прихожу, хотел опять гипотрин купить. Не дает, вот дает тыкать носом в АвиСол. И правда, АвиСол усиленная формула. Но единственное, что, конечно, усиленная формула АвиСола, она стоила очень дорого. Я нашла препарат, который прекрасно исправляет все альте Вам будет, урегулирует вам ваше показатели и печеночные пробы, я сделаю о нем чуть-чуть попозже. Отличный препарат, я вначале хотела, ну не хотела его выкинуть, но он у меня попал вот в препараты, которые я отложила на неизвестно какое время. И однако же я его вернула, я его начала использовать тогда, когда душно у меня падало давление, я поднимала им давление, а в результате, когда сделала анализы, у меня оказалось, что у меня в отличном состоянии мои алт Вернее, АСТ, Альтин чуть-чуть был высоковат. Вот, но АСТ был уже в норме. Вот. Поэтому, еще раз вам повторяю, вот этот препаратик, учти, выберите его в аптеке не любят водить, возить сейчас в аптеке этот препарат, потому что он дешевый. Я не знаю, продается он сейчас или нет. Но вы идите либо с фотографией, либо с коробкой этого препарата. Если у вас будет коробка этого, не выкидывайте до тех пор, пока не купите новый препарат. Потому что они включают дурака и говорят, и начинают предлагать вам препараты по 400, по 500, а то и по 1000 рублей. Не надо. Он стоит до 100 рублей. Он отлично помогает. Я считаю, что этот препарат у вас должен быть постоянно. Он не не повредит ни детям, ни взрослым, ни старикам. Людям с гипертоническим давлением я рекомендую этот препарат применять вместе с препаратами йода, с БАДами йода. Лучше покупайте БАДы в сетевых маркетах, в сетевых аптеках. Вот Еще могу сказать так, что не сразу бывает часто, вот у меня даже сейчас бывает часто, что не сразу БАД начинает действовать. БАДу нужно притереться в организме. Есть такие достаточно сложные БАДы. Опять же, вот я сейчас вот пекалинат хрома на себе испытываю. И вот поняла, что действительно некоторые БАДы они затрагивают очень серьезные эндокринные моменты. Поэтому они не сразу воспринимаются организмом, организму надо к ним немножко привыкнуть. Вот, поэтому вы не смотрите сразу на то, как реагирует этот БАД. И если вы купили какой-то БАД, то убедительная просьба – это просто запишите себе в блокнот, как рекомендацию по приему новых БАДовых препаратов. Когда вы начинаете новый препарат, для того, чтобы понять, как он на вас действует, прекратите прием вообще каких бы то ни было лекарств. Ну, если вам что-то нужно, срочно там, доведите себя до кондиции, вылечите какой-то вам. И уже только тогда, когда пол, на фоне полного благополучия, если вы больше ничего не принимаете, начинайте принимать тот бат, который вы купили. У вас будет чистое действие только этого БАДа, потому что бывает так, вы бат приняли, а у вас сдавило голову, вдруг перестала дышать, сердце вдруг забилось, ой, рука, нога, там задница заболела, понимаете? Вот бывает вот такие, и вы будете знать, что это. Если я, допустим, вот купила флуконазол, вот это противогрибковый препарат, никак не могла справиться с грибком на Купила флуконазол, выпила одну капсулу и ослепла, мгновенно не успела эту капсулу упасть в желудок. У меня пелена перед глазами, не могу понять, что, что делать. Вот как оказалось, флуконазол воздействует на рецепторы, которые предупреждают сокращение гладкой мускулатуры. она их, это само, Эти рецепторы отреагировали, натяжение, натяжение мышц, которые натягивают хрусталик, изменилось. И у меня в результате, в общем, ну, наверное, это пылина, наверное, у меня полгода была перед глазами. Нет, пылина где-то около месяца. А видела я еще плохо, ну, где-то, наверное, полгода. Поэтому убедительная просьба. Всегда, еще, всегда проверяйте свое глазное дно, если вдруг что-то, если вдруг вы где-то ослепли. Контролируйте глазное дно регулярно, раз в год. Регулярно, не жалейте на этот денег, делайте УЗИ щитовидной железы. Очень много проблем возникает из-за того, что щитовидная железа начинает вязать узлы. Начинает вязать узлы щитовидной железа только по одной простой причине. Она ищет йод. Ей нужен йод. Если вдруг на фоне полного благополучия у вас увеличилась щитовидная железа, ей нужен йод. Она увеличивает поверхность своей железы для того, чтобы увеличить впят... всасываемость вот этого йода. Впитать йода она может несметно огромное количество, поверьте, я, вид... я просто на себе уже видела, сколько она впитывает. Но тоже, и дать вам, она вам в то же время, она вам даст сигнал о том, что в йода вам уже много. То есть не переживайте. Ваш организм это саморегулирующая система. он Это умная система. Это та же вот система Siri, которую у вас в айфонах или система Алиса, которую вот сейчас изобрели, сделали наша там на Яндексе, тоже вот Алиса. Значит, это вот, вот эта система, но это гораздо более умная система, которая значит, и не гнушайтесь вот этим вот голосом, который вам подсказывает, что купить, а что не купить. Не бойтесь. У вас есть у вас есть ваша родная сущность правда в вашей сущности могут быть еще и подселенцы они могут вам но если подселенец всегда будет подсказывать именно во вред вам потому что подселенцу нужно питаться плохими эмоциями он будет подсказывать то что вам вредно это будет вызывать у вас плохие эмоции а ему будет хорошо и будет дальше если будете дальше слушать то вы можете попасть в очень приятную ситуацию а если это ваша интуиция in ваша интуиция то она вам будет подсказывать только то, что полезно для вас, потому что вашей сущности не нужны ваши плохие эмоции. Ваша сущность стремится по золотому пути вверх. И поэтому вы будете видеть, ага, вы купили, но ну надо же, вот увидели, хопа, и вдруг вот на фоне полного благополучия, вот вы не думали вылечиться, а вот бам, и вот вам подсказала тот препарат, который вы вылечились. Это и есть ваша родная. Вот так можно определить, кого вы слушаете, подселенцы или вашу родную сущность. Вот сейчас, после лихих 90-х, к сожалению, у большинства людей рядом со своей сущностью еще может быть несколько подселенцев. Поэтому будьте внимательны. А это все есть. Ведь недаром же Каршпировский с чумаком рукоблудствовали в 90-х. Вот, недаром. Вот, поэтому вы все-таки вот это учтите, над вами смеются, вас убеждают в том, что ничего этого нет, а все это есть, и КГБ этим успешно пользуется. Вот. Но ну, из и с вас делают дураков, как вот сделали вас дураков с, с, вот, этим, с вот этой капиталистической системой. И еще, вы знаете, на фоне того, что я вот, деменция просто на раз-два лечится путем применения вот этого вот диета, ну не диета, а вот диет. То есть, грамотного, правильного питания. Еще, вы не заметили, что когда пришел капитализм, вдруг резко испортились продукты, и вас начали кормить всякой дрянью. Понимаете, по всей видимости, что вот эта дрянь, которая привела вот такую социальную систему, она делает из людей биороботов вот этим путем, путем того, что вас кормят дерьмом а в частности, трансжирами, убивают вашу поджелудочную железу, и в результате, вы посмотрите, огромное количество жирных людей. А ведь толстые люди и убитая поджелудочная железа, а поджелудочная железа – это еще и печень, а когда печень начинает плохо, плохо проводить дезотоксикацию, через, через нее проходит буквально все, то организм начинает самоотравляться вот, Поэтому прошу этого учесть. Так что вот такой вот препаратик, вот с такими вот, таком вот блистере. Вот, пожалуйста, купите, и пусть он будет у вас постоянно. Поверьте, вы мне, как я себе сказала огромное спасибо своей сущности, что она мне подсказала этот препарат. Я не знала его раньше, просто пришла, ткнулась носом и думаю, думаю, ну вроде цена нормальная. До 100 рублей он стоит. Вот. И цена нормальная, и все, но препарат просто великолепный. Дай бог, чтобы его выпускали дальше и дальше, потому что у нас такое происходит сейчас. Как только появляется на рынке какой-то дешевый, очень эффективный препарат, он тоже начинает исчезать. Вот. Его могут просто не покупать аптеки, значит, ищите его, заказывайте в интернете. В интернете есть все. Ну, конечно, переплачивать не хочется, вот, Но ну, если есть такая возможность, я думаю, что аптеки все-таки заинтересованы как-то. Я не думаю, что они прямо все только, только крутые препараты. Да, они будут вас убеждать, что это дерьмо. Они будут вас убеждать, что купите вот этот самый действенный, самый эффективный в вашей жизни препарат. Вот на самом деле вы прекрасно понимаете, что этот препарат, он просто дорогой. Аптека ищет выгоду. Будьте здоровы. Надеюсь, вы записали все мои рекомендации. Я специально дала рекомендации в блокнот. Вот теперь, кстати, надо действительно сделать рубрику «Рекомендации в блокнот». Спасибо, Светлана, что мне подсказали такую хорошую идею. Я буду действительно тезисами давать какие-то... вот я, я буду теперь вот так вот сидеть и вот тезисами давать именно то, что нужно. Это будет, это будет интересно. Если вам понравилось видео, если оно оказалось вам полезным, ну вы, конечно, сразу не поймете, что оно оказалось, но все-таки, если оно оказалось вам полезным, если вы следуете, вот я знаю, что есть люди, которые уже следуют всем моим советам и пишут, что говорят, что все стопроцентно действует в точку то ставьте лайки и обязательно отпишитесь, пожалуйста, если вы будете принимать этот препарат. Отпишитесь, как он вам пошел, какие рекомендации. Все дело в том, что это нужно не мне. Это будет полезно тем, кто будет смотреть это видео и может быть люди для себя найдут какую-то рекомендацию потому что если вы будете созваниваться со мной то естественно я буду вас консультировать но мы, мы просим оказывать помощи пожертвования то есть дотации мы занимаемся благотворительной деятельностью у нас это очень хорошо вот сейчас мы помогаем животным я взяла под контроль людей которые помогают животным которые попали в тяжелые в тяжелые такие передряги. Вот, или в авто, автоаварии в результате того, что сбила машина. Часто бывает очень страшно, тяжело смотреть на каких животных. Ну, дай бог, конечно, хочется помогать таким детям. Поэтому обязательно ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии, обязательно напишите, как, с чем вы столкнулись. Может быть, у вас будет какой-то, может быть, вот вы приняли, написали, и у вас какое-то пошло осложнение или где-то что-то, напишите. Это не, это не значит, что это плохой препарат, это значит просто то, что э, это осложнение обязательно пройдет. БАД, это БАДы – это такие препараты, которые они не вызывают осложнение. Вот э, если, если синтетика она вызывает осложнение, БАДы не вызывают осложнений. Если у вас пошла какая-то неправильная для вас реакция и ненужная, это БАД выявил вам ваше слабое место. Через некоторое время это слабое место уйдет, как, сон, как утренний туман, и вы просто больше не вспомните. Я очень люблю, когда БАД мне, БАДы мне выявляют какие-то мои серьезные проблемы. Сейчас, слава Богу, ничего не выявляется, все очень хорошо. Вот, э, я очень довольна, правда, сейчас вот я сама себе немножко <смех>, навредила, но это мои, мои, моя любовь к экспериментам. Сейчас я очень, конечно, расстроена, не, со, не совсем хорошо пошел на пользу мне мой эксперимент, придется его теперь, не знаю, сколько времени, придется его теперь исправлять. У нас, как всегда, стоит жара. Вот, солнце, спасибо нашему правительству за то, что мы теперь умеем управлять погодой и делаем такую невыносимую существование для людей. Значит, я надеюсь, что мы созвонимся с теми, с кем мы договорились созвониться. Обращаюсь ко всем, знаю, что вы меня регулярно смотрите. Всем вам спасибо за ваше видео, потому что я уже слышу вокруг себя такие речи, что вы представляете, ее знают все. Да. Очень приятно это понимать. У меня уже большое количество подписчиков. Это реальные, живые люди. И у меня есть такое подозрение, что даже мои враги набыши, которые там пытались что-то писать против меня, мне кажется, даже моих набыши начали следовать моим советам. Спасибо всем большое за внимание. Жду ваших комментариев и лайков.